Идем гулять в парк Есенина, выгуливать Челсика. Сегодня у нее свой день рождения. Целых два года она живет у нас. Ох, какая тень от нее. Так что два года как Петербурженка. Да, Челс? Погода у нас шикарная. 10 октября. 2022 года. Давно я не была в парке Есенина. Осень, красота. И заяц наш пап, поскакал. А тут мама идет. Привет! Ну чё? чё? Мой любимый парк, пришли который мне очень дорог, тем, что я там тут месяц проработал. Ну-ка, расскажи. В качестве уборщицы парк. Дворника? Ну, дворника. Ну, не знаю. Короче говоря, деньги мне были нужны. Ага. Конечно. Это когда я в Лондоне была. Да. Зарплата журналиста то небольшая. Но угу. в Лондон-то летать хочется. Поэтому я взяла подработку. Убирать парк. Я в парке Есенина. Я его убирала целый месяц, пока не слегла. Челсик, пошли. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Мы ушли. Пока-пока. Не взяли челсику одежку какую-нибудь яркую на желтом фоне. Она, как всегда, теряется. Сейчас мы ей что-нибудь завяжем. Или мой галстук. Или еще что-то мама найдет у себя в сумке. Вот, глянь. Решили да все таки она. наш мой платочек повязать, Нет. чтобы хоть ее видеть Нет. в лесу. Ой, какая моншер, француженка. Не до нас Не до нас, конечно. Новый лес, что-то такое интересное. А мышек, как мы любим ловить, докопать. Точно охотничья, по Ой, какой бантик, прямо как у именинницы. Только смотри, не потеряй. Пошли. Я же хотела убираться тут по С да. собаками которые у меня были тогда две, две Рейджелы. И чтобы они... Ну, за одним, чтобы не гулять, я их брала с собой. А чтобы они не убежали, я их между собой поводками. Mm -hmm. То есть они, когда друг к другу привязаны, им далеко не убежать. Они за дерево зацепляют. Им так нравилось. Они тут просто счастливы. И когда я эту работу вынужденно бросила, mm -hmm. они очень расстроились. Смотри, копается там все. Пошли! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Ай, какая красота! Побежала! Иди на поводок! Стоп! Стоп, Челси! Стоп! Ну, хоть стоп иногда слушаешься. Совсем одичала в лесу-то. Давай. Стой. Вот так. Побежали. На поводке она хорошо ходит. Да, она, как сказать, растерялась, растерялась. Растерялась, потому что много дичи здесь, видимо, унюхала, да. Так, ты тут перейдешь? Да. Мы как всегда по бездорожью. Да. Как всегда по бездорожью. Ну какая красота, обалдеть! Вот чем надо сейчас наслаждаться. Что радует глаз. Вот там вот озеро, кажется. Которое... Да, там. В общем, как я сюда попала? Где-то увидела объявление, что в парке Сенина требуется человек, который будет убирать мусор, Работа 3-4 часа в день. Ну, в общем, уберешь весь парк и свободен. Uh -huh. А мне нужны были деньги на билет до Лондона. Зарплата журналиста небольшая. А тут обещали 15 тысяч в месяц. Думаю, ну ладно, поработаю. А за, зарплата журналиста сколько была? — Ну, Настя по-разному, сдельная. Ну а хотя 20, бы. 20-25. <свят> то есть столько же, сколько и дворник. Ну, да. Но тем не менее, мне в газете работать очень нравилось. И у меня и начальник был хороший, и сам процесс мне нравился и так далее. А, и то, что еще из дома можно было. Все писать все статьи, посылать по померили. Ну ладно. Но решила подработать, сколько выдержи. В мае, кажется, я пошла, короче, выдержала только месяц, после чего меня отказали ноги, потому что Почему? наклоняться в течение 3-4 часов и подбирать все вплоть до окурков, как я дурочка сперла, делала, хотя это не надо было делать, у -у -у. это тот еще труд. Меня отказали коленки, и я еле-еле. Последний день сходила, уволилась, получила свои 15 тысяч, где-то с месяца я проработала. И на этом моя подработка закончится. Ясно. А, ну на билет, кстати, до Лондона мне как раз и назад мне как раз этих денег хватило. Так, как мы тут перейдем? Ну как. Так? Он туда. Наверное, а, ну он пошли да по, -по, -по тропинке. О, Ой, чего это такое? Это, это она? При... Это листики что ли проросли Не знаю. Или да, это... из листьев растет. Я думала, может Нет, растет. а это листики растут? Что да. растет-то? черт. какая гадость. Фу, не трогай тогда. Так, то есть ты накопила, да, на Лондон? Накопила, но ну, тогда билеты недорогие были, туда обратно 15 лет мне хватило. Даже за 10, по-моему. Ну, ну да, тогда 15, я помню, за 10 лет. За 15 это максимум. Нет. Я 15, 18 максимум до Лондона и обратно ну, платила. Я да, летала 2-3 раза в год, поэтому подрабатывала уборщицы, в парк весенний. Ну, а я в Лондоне подрабатывала уборщицы, чтобы жить в Лондоне. Вот ну, так люди вот не а, Да, вот, люди не, ходят не с высшим образованием, а некоторые даже с тремя. Да, да, ну, да. Кстати, расскажу вам насчет высших образований историю. Ну ладно, давай на озеро. Придем тогда. Так, а мы уже почти дошли. Есенин, в честь которого назван парк, ну давай. Стихи. Да? Стихи, Есенина. Ну-ка, процитируй что-нибудь. Не жалею, не за не плачу. Все пройдет как с белых яблонь дым. Дальше. золотом О! Как раз про увядание золотом охваченным. И молиться не учи меня, не надо. К старому вот с братом больше нет. Дальше. Живающе, моя старушка, жив я Привет тебе, привет Сергей Есенин и Цветы кто-то положил Пошли, челсик и Сейчас челсик уточек увидишь И тебе понравится тут Смотри, кто там плавает Уточки Уточки Кря-кря-кря Разговаривают Что-то она как-то на уточек не очень Реагирует Что там они разговаривают с тобой Кря-кря-кря говорят Да, Челс? А где мама? Главное, маму не потерять Вот там еще один бегает Джейк Рассел. Челс, давай я тебя отпущу. Да пусть по -по попробуют, что такое вода. Идем. Кто там, уточки? Смотри, сколько их много. Челсон, пошли. тык тык тык тык тык тык тык тык тык тык тык тык И к мамке почти. Почти к мамке. Пошли, иди сюда. В общем, вот в этом примерно районе озера я когда убиралась, подбирала там все, мешок черный большой, а мимо шла, шел класс, ну не класс, человек 12-15 на экскурсию что ли с учительницей. Ну вот я наклоняюсь, что-то там собираю и слышу, она говорит, вот, дети, смотрите, если вы будете плохо учиться, вы будете, как эта тетя, все время работать дворником, убирать мусор и больше ничего вас не ждет. Ну, Мне так стало обидно, не то что обидно за себя, я-то знаю, кто я такая. Но что такое вот отношение к людям труда получается, что если ты если ты дворник, то ты никто. Я у думаю, бы? да. У нас так. Хотелось подойти ей, сказать что-то. но ну, Пока я соображала, думаю, ладно, они уже ушли. Короче говоря, вот тебе и высшее образование, которое... Ты имеешь высшее образование, ты выучился, ты учился хорошо. У меня и в школе там в аттестате всего 2 3 четверки, и в дипломе почти красный. Какое у тебя высшее, скажи? Я инженер-экономист автомобильного транспорта. Работала и в автопредприятии, потом в мэрии, в транспортном отделе. А потом так судьба повернулась, что я перешла в журналисты. Ну, занималась. Им нужен был человек, который аналитику делает. Вот. И, и вот тебе высшее образование, и зарплата такая, что приходится подрабатывать в качестве дворника. Все бы это можно было высказать учительнице, но я не стала. Но обидно, конечно, что детям так пропагандируют. И, кстати, я тут в этом парке, благодаря этой работе, потеряла свой новый мобильный телефон, который ты мне только что подарил, из кармана. Который мне в РИА новостях дали. Да, ну, вот. Также и ты с тремя высшими образованиями. Фотокорреспондент. Ну и что? Ну, а для чего бы учиться? Нет, ну а училась я для того, чтобы жить в Лондоне. Так-то мне нафиг не нужно Нет, ну просто я, я вот учительница Будете плохо учиться, не поступите в институты. И испугала. Дети все оглянулись на меня. Посмотрели. А ты бы им показала фигу. А я на билет до Лондона собираю. Да, но недолго я проработала все-таки физически. Сколько месяцев? Закалки нет. Да, 15 тысяч мне дали. О, полетели. И она мне сказала, кто там она у меня. Про или кто женщина. Ага. Ну, не знаю, которая меня нанимала Говорит, а тут никто долго не держится yes. Ну, правильно, парк огромный Тут надо, наверное, три дворника А я одна все убирала а остальные, наверное, они себе в карман клали В штате-то, наверное, было Два, три, четыре, не знаю Короче, все как обычно Да, как, как всегда, ладно, не буду. Когда уж изменится в нашей стране Все на новый лад На новый лад Надеюсь, да. что скоро Живыми бы остаться ну если останется, останемся, значит все изменится. А нет, значит нет. Осень настала, холодно стало. Не продолжай. Это сидит как бы в домике. А в домике? Бедненький. Кто там спрятался в домике? Поплывок от греха подальше. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.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 Челсик. Челси, на пи пи пи пи пи пи пи пи а, а, а, а, а. сломала, а. А. Все, а, а, а. а, а, а. Все пи Молодец. Сиди. Ой, хорошо сидим. Далеко глядим. Небо голубое. Дом круглый. Дом круглый. Кстати, да, тут сколько тысяч человек живет в этом круглом доме? Это, по-моему, дом единственный круглый дом. Абсолютно круглый. По крайней мере, в Невском районе. Ну ладно. Нам, на, на, на, на. тяни меня. Давай. О. Подожди. 1, И два, три. Все раз. Ой. Что... Раз, два, три. О! <с experiences> все, справились. А идем сфоткаемся вот еще. Ласка, Сюда, к ноге. Дом не видно. А зачем нам дом? А, дом? Ну, с той стороны еще спуткаемся. та -дам! Ну, пошли домой. Там беседка еще какая-то на горе. Ну чё, Челсик, уточки тебе понравились? Ина та так же красивая какая. Вообще краски осени очень красивые всегда. Краски красивые. М? Нет, ну просто когда смотришь. О, наши тени с тобой. А-ха-ха-ха! Вот коржотка там опять а пройдем вот туда вакей не я не пойду вакей вот смотри какой маленький Джек Рассел. хочется пообщаться это какой хороший белый белый ну все, разошлись. Вон еще какая собака. Собака-балабака. Не бойся. Ну, Как-то так ост... остерегается Челсик. Вон рябина, что-то она черная такая. Черная рябина. А озеро. вот еще один. Одно озеро. Ну, это не озеро, это река. А, это кервин. Женщины кормят голубей, уточек. И тут такой хищник Челси идет. Да ладно. Ну что, уточки понравились тебе? Смотреть можно, трогать нельзя. Да? Молодец. Молодец. Все, пошли тогда. Пошли дальше.